Так, ну давайте, собственно, начинать, наверное. Сейчас я открою презентацию. Сегодня речь у нас пойдет про видеонаблюдение, а точнее про коммутаторы, которые используются в системах видеонаблюдения, точнее коммутаторы с функцией ПО. Сейчас, секунду. Говорят, звука нет? А у меня включен звук. Так, коллеги, у всех есть звук? Поставьте плюсик. Все сделаем, угу. Так, ну давайте тогда продолжать. Так, презентация видна, я надеюсь. Значит, речь сегодня про коммутаторы. Коммутаторы с функцией POY для проекта видеонаблюдения. Ну, все вы знаете, наверное, что видеонаблюдение такая достаточно обширная отрасль и сейчас активно развивается, поэтому мы как дистрибьюторы тоже смотрим в этом направлении. И сегодня, скажем так, выделили часть продукции, которую мы считаем достаточно хорошо кладется на проекты видеонаблюдения, да, и собственно о них и пойдет речь. Ну, для начала давайте, наверное, пробежимся в принципе, зачем использовать ПОЭ в видеонаблюдения. Многие камеры имеют разъем, собственно, и стационарного источника питания, и ПОЭ разъем, да. Ну, наш ответ, наверное, на этот вопрос звучит следующим образом, что в случае отказа как бы от поя, да, вы привязывайтесь к определенным блокам питания, к необходимости прокладывания, соответственно, электропроводки, тем самым увеличивается как время монтажа, так и, собственно, удобство монтажа, удобство дальнейшего обслуживания системы. Ну, как следствие, мы видим, что, собственно, применяя поя вы экономите как и на капитальных, так и на операционных затратах. Вот. Ну и можно сказать, что на самом деле 90% проектов в основном используют данную технологию на подключение камер. А какие, собственно, бывают устройства, Понятно, это коммутаторы непосредственно, да, это отличие их от обычных коммутаторов, только по факту в наличии данной технологии на каждом порту. То есть каждый порт может передавать еще и питание параллельно с данными по медной паре. И самое простое устройство это по инжекторы. А, ну и буквально вкратце о различиях стандартов, какие стандарты существуют а, сейчас на рынке да по ПО <coughs> какие подходят под телевидение какие нет а, наиболее распространенный стандарт это так называемый активный пои стандартный пои называется то есть по а, стандарту IEE 802.3 ATAF а, многие называют пои пои плюс эти вещи <coughs> это стандарт, скажем так, интеллектуального поя, то есть устройство понимает, если на той стороне оппонент, нужно ли ему выдавать питание, в каком объеме нужно выдавать питание. Для камер, допустим, различные, то есть питание варьируется от использования, да? если там, допустим, красная подсветка ночью включается, то камера начинает больше кушать, если там моторизированная камера, то, опять же, бюджет растет, с подогревом и так далее. Соответственно, в проектах видеонаблюдения мы рекомендуем использовать именно активное пое по стандарту 802 3 а Также на рынке можно встретить более бюджетные варианты. Это пассивное пое, так называемое, но его применение в основном это Wi-Fi точки доступа, которые, ну, скажем так, имеют постоянное питание, да, не, не скачущее. Зависимости от как бы использования. Поэтому там такой более бюджетный вариант э, технологии, где э, устройство не понимает, собственно, коммутатор не понимает. Если на той стороне абонент, э, нуждающийся в питании, то есть он постоянно выдает э, на порт определенный вольтаж, и, соответственно, там что будет, то и будет. Вот. При этом нет, опять же, там подбора по мощности выдаваемой и так далее. В проектах видеонаблюдения мы крайне не рекомендуем использовать данные решения, то есть могут быть правы с этим проблемы, как по совместимости, так и в принципе с в дальнейшей гарантией, скажем так, на устройство. И есть также устройства на рынке, это назовем универсальные устройства, которые поддерживают и активные, и пассивные кои. И умеет определять, в принципе, какой оппонент на той стороне, а какого стандарта, то есть активного или пассивного. Вот. У нас тоже такое решение есть в линейке. Значит, ну начнем по вендорам, разбивку, да, что каждый из них предлагает под проекты видеонаблюдения. Начнем с относительно нового для нас вендора Vitec. Это китайский производитель, достаточно давно на рынке Вик китая существовал как компания, но вот последние годы непосредственно занимается своим брендом, собственно компания называется Wireless Technology, бренд Wytech. Соответственно, какие линейки, какие решения в данном инвентаре предлагаются? Начнем самых бюджетных и так по возрастающей дальше будет по презентации идти самые бюджетные коммутаторы это 100 мегабитные коммутаторы неуправляемые коммутаторы поддерживающие стандартные активный POE POE Plus 802.3 AT да это, то есть до 30 ватт максимум на порт можно выдавать на устройство при этом в коммутаторах реализован дополнительный функционал как-то 250 метров, передача питания и, соответственно, данных на расстоянии до 250 метров по медной паре. Режим так называемый, VLAN, функционал COS. Во всех коммутаторах стоит грузозащита 6КВ на каждый порт. Рабочая температура чуть расширена относительно стандартных коммутаторов от минус 10 до плюс 55 градусов. Ну и ценник э, крайне приятный на данное устройство. А, линейка коммутаторов выглядит таким образом, то есть это модели от, 4, от подключения 4 камер до 48 камер. Да, при этом есть модели с различными оплинками, то есть со 100 мегабитными медными оплинками, с гигабитными медными, с оптическими мегабитными э, оплинками. И отличаются модели по общему ватажу. Про ватаж, ну, я всегда собственно, <coughs> рекомендую нашим партнерам, в принципе, это даже не только по проектам видеонаблюдения, не только к этим проектам относится, но и собственно, к любым другим, где используется по технологии, это всегда считать бюджет абонентов, ну, в данном случае бюджет потребляемый всеми камерами, которые вы будете подключать к коммутатору, и сравнивать их с бюджетом выдаваемым коммутатором. То есть желательно иметь процентов 20, допустим, запас на абонентов по мощности, на возможное расширение системы, то есть, допустим, камеру дополнительную достать, чтобы вам в дальнейшем не менять просто питающее устройство на более там, дорогое, да, сразу как бы вкладываться в это, чтобы у вас был какой-то запасик. Вот. Ну и в таблице сравнения потом можете посмотреть в записи в YouTube более детально, какие функционалы в каждой модели поддерживаются. Далее линейка, тоже неуправляемые коммутаторы, тоже 100 мегабитные, но с общим бюджетом побольше, чем предыдущая линейка. Собственно, представлена вот в таком варианте, то есть на 4 порта, несколько моделек на 8 портов, на 8 портов и на 48. Камер. Ну и дальше немножко пробежимся собственно про вот этим этому дополнительному функционалу в именно неуправляемых коммутаторах, которые присутствуют у данного производителя. Это первое это режим Extend передача питания и данных на расстоянии до 250 метров по витой паре. Рекомендация при этом использовать 5Е или 6 категории кабель. Соответственно, при этом снимается ограничение, если сравнивать с другими стандартными коммутаторами, в 100 метров да, стандартных для лазерного. То есть это достаточно удобно и очень часто применяется в виде наблюдения. Там через репитеры, какие-то да, дополнительные усилители. Здесь, собственно, вы можете напрямую подключать камеру на достаточно большое расстояние. Режим ВЛАН так называемый, но здесь не льдвашный ВЛАН, он немножко урезанный, но тем не менее это некая изоляция портов. Означает то, что подключенные камеры к локальным портам, трафик от этих камер, он абсолютно как бы изолирован друг от друга. То есть, допустим, если на каком-то порту по какой-то причине получил доступ злоумышленник, да, то он без включенного данного функционала может собственно, получить все данные с соседних камер, там, посмотреть, что на них происходит. И плюс ко всему можно запустить широковещающий шторм и опять же заглушить, грубо говоря, там, сигнал от камер. При включенном режиме VLAN такое реализовать невозможно. То есть все порты изолированы друг от друга и трафик идет только наверх. Непосредственно доступ получить к соседним абонентам, к соседним камерам. Да, забыл сказать, что вот предыдущие два режима, то есть, вот режим Extend и режим ВЛАН это отключаемые режимы. Они реализованы в виде физического переключателя на корпусе коммутатора. Вот с передней панели вот внизу, как раз видно. Небольшой переключатель режимный, то есть стандартный режим, без этих функционалов, режим 250 метров, и режим VLAN. вот. И следующая функция, это функция COS, приоритизация на определенных, на определенных портах, это функция, которая неотключаема, она реализована непосредственно в коммутаторах. Она позволяет, собственно, она вернее, организует э, приоритет да, э, на определенных портах в э, коммутаторе. То есть, допустим, как вот на слайде изображено э, в данной модели два э, первых порта они имеют наивысший приоритет, и соответственно, если вы вдруг этот коммутатор используете как говорят, универсальный, да, и к нему подключаете там, камеры, телефоны, там, компьютеры и так далее, то вы можете э, выбрать для себя что, от каких устройств. Э, Трафик будет идти с наивысшим приоритетом. Ну, поскольку безопасность, как правило, на первом месте, то, соответственно, и э, в эти приоритетные порты подключаются, как правило, камеры. Вот. Либо, если у вас э, большой объект, то можно разграничить, что вот с этих камер приоритет был и быть наивысший по передаче трафика. Из э, дополнительно еще можно отметить, э, что у нас. Э, в этих линейках присутствуют модели с тремя оплинками, с тремя гигабитными плинками, и это достаточно интересно удобно применять в проектах видеонаблюдения, в тех случаях, когда можно нужно поставить какой-то небольшой локальный пост оператора и при этом еще локально и хранилку поставить. То есть два порта используются как раз под этим назначением, под сохранение и под оператора, и один оплинк для связи уже вовне, да, с вышестоящими сетями. Идем дальше. Следующая линейка – это гигабитные неуправляемые коммутаторы. В них, собственно, такой же стандарт 802.3 от активный, то есть все нормально, под видео в самый раз подходит. 30 Вт, опять же, на порт можно выдавать. Режим баланс здесь есть, 250 отсутствует уже, да, поскольку на гиббите такой функционал нельзя реализовать. Кос также, ну, собственно, из бонусов это 6КВ. Защита, опять же, это рабочая температура от минус 10 до плюс 55. И есть модели, которые имеют два источника питания. Да, то есть можно резервироваться по питанию, по и от переменки. По питанию, но ну, выглядит это вот таким образом. Фотографии сделали с обратной стороны коммутатора. Это стандартные стандартная 220 вольт да, и разъемчик под вот, постоянку. Модельный ряд неуправляемых коммутаторов гигабитных выглядит на текущий момент таким образом, то есть от 4 до 8 камер, наиболее ходовые такие вещи, которые используются, мы предлагаем нашим клиентам. По бюджету ну, похоже, наверное, на 100-мегабитные камеры, которые с повышенным подбюджетом. Так, и в гигабите у нас также есть и э, уже более серьезные решения под э, проекты э, распределенные. Э, это L2-коммутаторы, э, ну, собственно, опять же, активные POE-8023 ATF, э, также до 30-ти ватт на порт. Ну здесь уже, собственно, полноценный L2, э, веб-интерфейс, командная строка, SNMP, э, различные, функционал собственно непосредственно от L2 да это уже полноценный L2 полноценный косс можно настраивать соответственно на все эти вещи да, плюс работа с кольцами ну и так далее по списку то есть 99 процентов проектов видеонаблюдения для них это функционал с головой также есть моделька с двойным питанием да, модель с двойным питанием AC-DC и шестковая защита минус 10, плюс 55, как в предыдущих линейках выглядит таким образом то есть тоже такие распространенные по портам модели, то есть на 8 портов на 16 и на 24 соответственно с оптическими апплинками с двумя гигабитными портами Различного ватажа, средний ватаж достаточно приличный, да, если сравнивать с конкурентами. Так, ну В принципе, здесь мне добавить особо нечего. А дальше, соответственно, вот про модель, на данный момент она одна. Это про универсальную модель, которая поддерживается и активное, и пассивное вводе, то есть понимает, что он на той стороне какого-то устройства, будь то Wi-Fi-точки или там домофоны, либо эта камера, да, и выдает Собственно, нужный, нужный стандарт на порт. То есть можно не бояться, что вы что-то спалите. Плюс универсальность, опять же, какая-то, да, можно одно устройство использовать под, под все, да, под какой-то офис, под какой-то объект и подключать различные различных потребителей. Так, теперь по конкурентам, в принципе в, в какую нишу мы идем, да, где конкурируем, что мы имеем. Да, так чтобы, в принципе, отложила в голове. Возникло понимание. Если сравнивать с вендорами, известными вендорами по видеонаблюдению, то да, у них присутствует ряд функций, которые, о которых я говорил. Там 250 метров, метр есть. Там у некоторых других производителей тоже есть какой-то микс, но вот у нас интересное решение тем, что все эти три функции, там 250, Влада, Бос, они в одном корпусе реализован, в одних устройствах. Плюс по цене от вендоров, занимающихся профессиональным видеонаблюдением, мы отличаемся в разы. То есть там разница очень существенная. Если сравнивать с вендорами-сетевыми, то мы, получается, имеем дополнительный функционал в неуправляшках, а да? сетевые вендоры, как правило, таких функций не имеют. И по цене мы, опять же, получаемся ниже их. Это я все говорил про неуправляемые, про управляемые. Соответственно, следующая картина, что по функционалу мы примерно, как и другие на рынке, но при этом чуть выше мощности, и ценник, как, как в целом мы поняли, по данному производителю, мы держим ниже, ниже всех. Ну и отдельно, собственно, можно отметить в в ход от Vitec, это коммутаторы с питанием от солнечной панели, а точнее с питанием от первой от солнечной панели, от аккумуляторной батареи и от стационарного источника питания. Применение, ну понятное, то есть это, удал, это какие-то удаленные объекты, где нет питания, либо невозможно поставить генератор по каким-то причинам либо э, необходимо жестко резервироваться на питание, то есть тройное, тройное питание использовать из трех источников. А при этом э, в коммутаторе реализована функция, ну, так, как, э, реализован контроллеры, да, э, которые э, управляет как панелью, так и аккумуляторной батареей, понимают, понимает, когда нужно заряжать аккумулятор, э, защищать от глубокого разряда, от перезаряда и так далее. Функционал мозги, скажем так, присутствуют внутри непосредственно коммутатора. Дополнительно ничего не нужно докупать. Ряд портов поддерживает ПО, причем POE как активное, так и пассивное. В активном варианте ПОЭ до 60 Вт. порты поддерживают. И есть SRP. Применение, как правило, выглядит таким образом, то есть это установка в ящик, на какую-то вышку, да, в нее либо отдельно ставятся аккумуляторные батареи, и солнечный панель, соответственно, навешивается на эту вышку. Вот. Выглядит линейка на данный момент вот таким образом, но уже... Собственно, в родмэке от производителя там планируется достаточно серьезное расширение в этом направлении. Что мы имеем сейчас? Это коммутатор неуправляемый слева, который, собственно, питается от панелей 12-вольтовых. Справа это управляемая модель коммутатора на 24-вольта, то есть на 24-вольтовых панелей можно питываться, но аккумулятор понятно, можно поставить собственно, друг за другом. Так, собственно, про остальное я да, про них рассказал. Так, и идем дальше. Теперь про другого вендора, про компанию TGNET, Тоже что из нее можно выделить под проекты видеонаблюдения и предлагать под проекты видеонаблюдения. То это тоже китайская компания, чуть помоложе, с 2011 года существует достаточно много проектов реализовано в сфере, отельной сфере можно отметить по данному вендору, да, и в частности в отельной сфере и по виде наблюдения много проектов было сделано. Значит, решение от данного производителя мы позиционируем больше под, скажем так, комплексное, как комплексное решение под распределенную уже сеть, там, где необходимо не только коммутаторы под питание Камеру использовать, да, но и там, монобрейдерное скажем так, такое решение поставить, с, включая агрегационные свечи, предагрегацию, агрегацию и а, а, дополнительно еще предлагаем контроллер для удобства мониторинга и управления данной коммутационной сетью под видеонаблюдением. Ну, давайте по модельному пробежимся по данному ведру. Ну, самое простое устройство это инжекторы на подключение одной камеры. Полноценный 802.3 AT AF стандарт, то есть активный бой, Никакой пассивное мы в видео не предлагаем. Собственно две модели, слева 100 мегабитный вариант AF стандарта до 15 Вт, и справа гигабитный вариант до 30 Вт, так называемый ПОЭ плюс вариант. По коммутаторам. Здесь можно отметить, что начинается это все с L2 коммутаторов, управляемых гигабитные коммутаторы. Соответственно, в трех вариантах исполнения это на 8 камер, на 16, на 24. Бюджет, общий бюджет коммутаторов достаточно высокий, это 150-300-450 Вт. Также это активная POE 802.3 3 АТФ, на 300 Вт на порт. И полноценный функционал l 2 тут, в принципе, можно сказать, что как и в iTech, так и в Tejanete, он похож очень друг на друга, но есть небольшие отличия. О чем дальше скажу. Веб-интерфейсы, Cisco Like Lead, -like то есть на проблему у администраторов по настройке данных устройств не возникает, всех, кто с Cisco работает, вопросов вообще нет. Ну и так далее. То есть э, все, что вольт-2 должно быть, здесь есть. Э, плюс ко всему, соответственно, управление от э, контроля. Возможно. Рабочая температура здесь чуть повыше, чем в этой деке, От минус 20 до минус 50. Ой, до 50 градусов. От минус 20 до плюс 50. Значит, из дополнительного функционала POE можно отметить э, э, такие функции, как э, автоматическая перезагрузка портает, когда возникают нештатные ситуации, допустим, камера зависает и собственно, нужно с этим что-то делать. Вот коммутатор сам понимает, что камера подвисла, да, пробует перезагрузить порт. Если перезагрузка не произошла, тогда уже происходит уведомление, аларм, и администратор уже начинает искать, где собственно, проблема. Вот. То есть это в автоматическом режиме работает. Плюс можно настроить по просписание по порта в определенные дни, там, часы. И можно настроить непосредственно включение таймера, да, прям по календарю, там, включение, включение по определенным часам. Это может использоваться для экономии видеонаблюдения. Допустим, если вы понимаете, что какие-то камеры в какое-то определенное время но нет смысла их использовать, Там территория на ухо закрытая, то зачем собственно, переплачивать за, за хранилки, да, за место в хранилках. То есть можно немного сэкономить на, собственно, на бюджете хранилок, хранения. По касаемо коммутаторов агрегации вот я в принципе, на одном слайде собрал все это дело выделил наиболее ходовые вещи. В принципе, можно сказать, что линейка у производителя намного шире, но вот то, что мы предлагаем со склада да, под проекты, под отгрузку, видите перед глазами. То есть, начиная с L2 коммутаторов и заканчивая L3 контролем. Если говорить про L2, то 4 модели, две медные, так называемые, то есть на 8 медных портов, на 24, с различными оплинками. Оптическими И модель на нижней модели вот, 3516F, 8G, это на 16 SFP, да, 16 оптических моделей гигабитных и 8 медных вардов. L2-коммутаторы, L2+, вернее, коммутаторы, это уже, соответственно, коммутаторы со статистической маршрутизацией, то есть можно уже на предагрегацию использовать. Представлены двумя моделями, это на 24 порта гигабитных, с четырьмя гигабитными SFP портами под оптические модули, и возможности установки еще модулей расширения, в которых можно установить 4 10G порты, 4 SFP модули. И вторая модель это на 16 оптических гигабитных портов на борту, плюс 8 комбо-портов, то есть в максимуме можно получить 24 оптических гигабитных порта. И дополнительно можно в модуле поставить расширение на десяточные оплинки, то есть еще 4 оптических 10G порта получить. В L3 коммутаторах предлагаем под виде одну модель, это L3-коммутатор, 24 медных порта и четыре десять g SFP плюс порта на борту. то есть Модуль для расширения не нужно устанавливать. При этом соответственно, есть статическая и динамическая маршрутизация. L2+, L3-коммутаторы можно приобретать по системе Try and Bite. То есть стоите на объект, пробуйте, или стоите партнеру, клиенту, вот, пробуйте и если все устраивает, то происходит выкуп. Если нет, ну, соответственно, обсуждаем вариант возврата. Контроллеры контроллеры под это дело мы предлагаем в одном варианте, да, на самом деле есть более серьезные вещи, но касаемо видеонаблюдения, предлагаем достаточно бюджетный аппаратный контроллер M3 с возможностью управления до 125 коммутаторами. Для чего, в принципе, нужен контроллер? Вы вот, Получается за небольшие деньги такое единое окно, скажем так, в котором, которое автоматически строит и обновляет текущие топологии сети коммутационной, в котором непосредственно можно управлять, групповые настройки делать, коммутаторами, ну и мониторить состояние линков, состояние портов и так далее. То есть достаточно удобно для администрации, для управления сетью. Так, ну, как-то вот быстро сегодня, так что на этом у меня, в принципе, все. Можно начинать э, задавать вопросы. Вопрос есть. А, где посмотреть по, про совместимость SFP-модулей? В принципе, по, как по первому ведру Вайтек так и по второму TGNET можно сказать следующее, что э, такой вот залочки, да, как у CISC, HP и других э, серьезных вендоров у данных производителей нет, то есть можно использовать любые SFP, любых сторонних производителей будет все работать. Э, соответственно, в TGNET есть небольшое количество своих брендованных SFP, но ну, можно использовать и сторонних, на ваше усмотрение, там, на любой вкус. Гарантии есть, что все SFP будут работать, но ну, еще раз, есть, э, э, мы проверяли с множеством производителей, тут проблем нет. Берите любых производителей, э, дешевых, дорогих, как, какие вам нравятся. Да? По факту э, этот момент зависит в большей степени от коммутатора, да, э, а не от SFP. Поэтому в коммутаторе такого функционала нет, он не проверяет, какой SFP подключен к нему. Вот, он выдает, собственно, сразу на порт все, что он умеет. Сколько будут стоить самые дешевые, самый дешевый, что? Если мы говорим про коммутаторы, то, допустим, для примера в iTech.. Четырехпортовый коммутатор. То есть самое, самое бюджетное решение. Это 4, на четыре камеры. Коммутатор в розницу стоит 30 долларов. В принципе, вы всегда можете запросить у нас прайсы действующие, да, и посмотреть линейку. Я думаю, цены вас приятно удивят. Так, у Вайтека есть ли ПО для управления коммутаторами? Нет, на текущий момент ПО управления коммутаторами от производителя нету. Но в планах на следующий год я видел такую строчку. Забегая вперед, могу сказать сразу, что контроллером TGNet можно управлять только коммутаторами от данного производителя. Вторыми коммутаторами не получится управлять. Так, ну давайте, наверное, на этом тогда заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Запись данного вебинара можно будет всегда пересмотреть на нашем канале в YouTube. Обращайтесь к нам за прайсами, за подбором, за поддержкой. Так, вижу еще один вопрос, давайте на него финально отвечу и будем закругляться. Технологии, если в коеме Значит, где можно ознакомиться с применением технологии? Смотрите еще раз: Pacic поя то есть неактивное поя, когда коммутатор выдает стационарное напряжение, оно применяется очень узко. Да, и ну, 99% на применении это Wi-Fi точки доступ по уличной или внутренней, который потребляет это этот вариант питания, и, э, во-первых, там есть отличия по вольтажу, э, по вольтажу вернее, водолайн-устройствами в отличие от активного опоя, то есть там на в пассивном, наиболее распространенный вариант это 24 вольта, но, ну, собственно, есть и э, редкие решения можно встретить на 48 вольт, пассивных. Вот, у нас решение пассивного поя предлагается под именно под проекты вайфая, fi под, скажем так таких известных на российском рынке вендоров как микротик вот под сегодняшнюю тему то есть под видео мы это образом не рекомендуем по понятным причинам да, которые я в самом начале рассказывал вот поэтому если мы сейчас друг друга поняли и говорим именно вот про пассивные пое, именно вот про это POE, да, этот вариант пое, то, вот, собственно, применение это Wi-Fi, и можете мне позвонить, я вам расскажу, собственно, с чем тестировалось, и какая совместимость здесь существует, и в какие проекты как можно попробовать с этим зайти, за счет чего. Вот. А если вы имеете другое немножко по так называемое... Реверсивное ПОЭ, то это совсем уже отдельная история. Вот. Следите за новостями. Скоро будет, надеюсь, появится видео. Мы уже там подготовили материальчик по этой теме. Там уже там совершенно другая технология, да, и к видеонаблюдению, к Wi-Fi отношение имеет непосредственно На этом все, друзья. Спасибо еще раз за внимание. Вот, четвертый квартал, нужно закрывать планы. На этом прощаюсь. До новых встреч. Собственно, ждем ваших звонков, обращений, писем. Спасибо. До свидания.